Привет, YouTube! Привет, подписчики моего канала! Сегодня у меня новая работа Тетрадь со сменными блоками Для данной работы мне захотелось сделать какую-то оригинальную застежку Которую раньше я еще не использовал На мой взгляд, застежка из роголосия прекрасно подошла под фактуру кожи, из которой выполнен ежедневник Окраска и прошивка данного изделия проводилась мной вручную. Кожа окрашена и покрыта таким способом, что имеет приятный глянцевый блеск. Внутри ежедневника были выполнены два кармана по одному с стороны, а также карман для визиток на задней стороне ежедневника. Внутренность ежедневника выполнена замши. Информация для заказа размещена под данным видео. Ссылочка на группу ВКонтакте, мой Инстаграм и Gmail. Ну вот и все. До новых встреч. Пока, Ютуб.